Здравствуйте, дорогие друзья, на связи, как всегда, Живниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Мы снова гуляем. Это Комитетский лес. Видите, едет поезд, немножко бывает шумно, но в целом нормально. Сегодня мы поговорим с вами о том, почему некоторым из вас, даже успокоительные, не дают заснуть. То есть транквилизаторы, различные седативные препараты, там, валерианка, новопосит, какой-нибудь и другие, которые вам выписывают специалисты медицины для того, чтобы ваши проблемы решить. Вот. А основной момент заключается, в принципе, в двух проблемах. То есть, то, что вы не можете соснуть, следствие двух всего проблем. И, соответственно, Нужно понять, что э, ни одному из вас, обычному человеку, не нужно принимать никакие препараты, чтобы нормально спать. То есть спать нормально – это нормально для любого человека. Поэтому ваша задача в эту норму вернуться. Для того, чтобы понять, как в нее вернуться, надо понять преграды и препятствия, которые сейчас вам это делать мешают. Первое препятствие – это, соответственно, нервное напряжение, которое возникает у вас. Ввиду повышенной тревожности или повышенной эмоциональности у человека, у него соизмеримо с уровнем тревожности возникает нервное напряжение в теле. Вы можете его даже как таковой не ощущать, но при этом оно очень хорошо проявляется по ночам. Когда вы начинаете спать, вам сложно расслабиться, вы чувствуете напряжение, допустим, беспокоитесь и в физическом плане, то есть напряженные руки, все время пытаетесь их как-нибудь поменять, это нервное напряжение, как я и сказал, следствие повышенной тревожности. Конечно, в большинстве случаев, когда люди употребляют препараты, снотворные или успокоительные, они не могут повлиять на вашу эмоциональную сферу. Они пытаются повлиять на ваше физическое состояние в данный момент. Грубо говоря, а эти все препараты пытаются физически вас расслабить. Почему именно такое действие у них и почему это срабатывает? Срабатывает это потому, что физиологически любой человек засыпает, как только приводит себя в состояние, при котором он наибро... наиболее приближен к состоянию сна. Когда у нас наиболее приближенное состояние сна? Ну то есть во время сна мы абсолютно расслаблены, глаза закрыты, мы ничего не видим, мы не двигаемся, мы не можем держать равновесие, мы лежим горизонтально Вот, соответственно, если человек все эти признаки сна как бы э, создает, то он автоматически, это как на физиологическом уровне приходит Представьте себе, что вы так подходите, подходите к тому состоянию, в котором человек обычно уже спит и в какой-то момент, хоп, и происходит переход, незаметный для вас. Мы практически, никто из нас не помнит момента, когда мы засыпаем, да? Почему? Потому что мы постепенно, постепенно переходим к состоянию, в котором мы спать должны уже, ну, то есть физически в состояние, в котором мы спим, и происходит незаметно переход, он происходит физиологически. То есть вы себя заставить спать не можете, вы можете привести себя в состояние, при котором вы наиболее приближены к состоянию, в котором спите, и шлеп, происходит переход. Вот так это происходит. Препараты позволяют расслабиться так, чтобы вы провалились в этот самый сон. Поэтому первая проблема – нервное напряжение. Зачастую здесь вам может помочь как в долгосрочной перспективе снижения вашей общей тревожности и эмоциональности, но это необходимо а временно это физические нагрузки то есть чтобы вы физически усталость была ну и соответственно какие-нибудь процедуры перед сном на релаксацию например дыхательные упражнения легкая прогулка медитативная музыка но опять же видите это все временные меры как бы типа сейчас вот сделать так как бы хоть как то чтобы потом сделать основательно потому что Эффект у них будет с каждым разом ослабевать, так же как и эффект препаратов. То есть вы принимаете на ночь, вроде поспали, первые две ночи зачастую у всех вообще все супер, а потом эффект постепенно снижается, потому что мы адаптируемся к любым влияниям препаратов и, соответственно, вырабатывается некая резистентность, я не помню, как этот термин называется. В общем, мы невосприимчивы становимся. Или хуже восприимчиво. Вторая основная проблема, которая, я считаю, самая главная, почему именно снотворные не помогают, это, это именно то, что во время а, того, как вы пытаетесь заснуть, у вас а, сохраняется тревожное эмоциональное состояние, либо негативное эмоциональное состояние. То есть, что это значит? Это значит, что у вас в момент, когда вы спите, вы, может быть, физически расслаблены? Вот у меня одна клиентка говорила, Павел, у меня уже бессонница, там пять лет. Я физически абсолютно расслаблен. У меня рука расслаблена, все расслаблено абсолютно, но я не сплю. И смысл заключался в том, что она перебирала в голове различные ситуации, представляла различные ситуации, анализировала свои слова. То есть вот это умственная такая жвачка эмоциональная она как раз и не дает э, отвлечься и расслабиться чтобы совпали все компоненты ведь во время сна мы не соображаем у нас мозг не анализирует происходящее так вот здесь вопрос заключается в том что э, причиной такого отсутствия сна является реакция человека на ситуации, происходящие в его жизни Чистые эмоциональные уже реакции Даже если они не провоцируют сильного напряжения Но человек, допустим, активно-активно занят в течение дня Вечером ложится спать и начинает обо всем думать Как он будет завтра вставать? А за сегодня заснет он или не заснет? Ой, а как произошло вчера? А вот случай он вспомнил негативный, эмоционально значимый И это все создает, опять же, уже во время того, как вы пытаетесь заснуть, нервное напряжение уже эмоциональное, то есть вы эмоционально уже встревожены, или разозлены, или раздражены, это вот происходит из-за этого. И получается, что препараты это свою функцию выполнили, они вас расслабили, а вот это в голове эмоциональная жвачка, где вы анализируете эмоционально значимые для себя ситуации, продолжаете это делать вновь и вновь и вновь и вновь и вновь, вновь она не работает. Ну, то есть, она как раз и не дает вам заснуть и провалиться в сон. Собственно, вот эти моменты очень важны. Потому что на сегодняшний день любая фармакология направлена на физиологический аспект. Типа, как я и говорил, нервное напряжение. Но если у вас есть вот этот процесс, то вы его сами не остановитесь. Многие говорят, ну, я же вроде пытаюсь не думать. Но ну, я вроде пытаюсь не, не отвлекать, ну как бы не, не заострять на это внимание. Но если это всплывает, это значит, что вы эмоционально задеты этой ситуацией. Поэтому для этого надо использовать техники изменения восприятия. По сути, все, что сейчас возникает у вас перед сном, в то, что вот всплывает в памяти, это как раз те самые ситуации, которые ä, требуют вашего внимания. То есть вы пытаетесь от них отвлекаться. А вам надо как раз использовать технологию изменения вашего восприятия к этим ситуациям. Нужно научиться спокойно воспринимать то, что было в вашей жизни. Спокойно относиться к своим планам на будущее. Для этого есть определенные технологии. Об этой технологии вы можете узнать из других моих видео. Это технология по изменению восприятия. Также в описании есть видеокурс по работе с тревожными расстройствами, паническими атаками, негативными эмоциями. Это позволит вам самостоятельно проработать эти аспекты. Просто важно понять для себя следующее, что если физически вы расслабились от препарата, то, соответственно, проблема в эмоциональной жвачке. Но если вы используете снотворные, там или седативные препараты, успокоительные, но при этом все равно не расслабляетесь то это, скорее всего, это те препараты, которые либо на вас уже не действуют, либо они, в принципе, на вас не действуют, да? то есть вы просто взяли тот препарат, который вам эффекта не дает. Именно поэтому, кстати, так много, потому что в зависимости от особенностей физиологии один препарат дает эффект одному человеку, а этот же препарат другому человеку может не давать эффект. Поэтому вам, может быть, потребуется поменять какой-то препарат, но есть проблема, что если вы столкнулись с проблемами со сном, то вы, наверное, замечаете, что эти проблемы начинают со временем усугубляться. То есть сама проблема, она не рассеивается со временем. То есть, типа, со временем вы лучше спать, короче, не становится у вас. То есть вы не начинаете лучше спать со временем. Почему? Потому что это не болезнь, это определенный процесс. И подходить к нему нужно немножко иначе. Дело в том, что у вас происходит параллельный процесс процесс повышения тревожности. И, соответственно, в результате этого вы а, все хуже и хуже, все сложнее и сложнее расслабиться. И та дозировка, которая у вас есть, она может просто не справляться с тем уровнем тревожности, который у вас есть сейчас. А если со временем он повышается, то если дозировка сохранена, плюс адаптация к самому препарату организма, плюс повышение тревожности, вот мы и получаем, что вы с каждым днем Получается все меньше и меньше получаете эффект от препаратов в плане сна. Что здесь делать? Здесь нужно запустить процесс обратный. Если причиной и проблемой, почему плохо спали, стали спать, в любом случае является процесс повышения тревожности, потому что это спровоцировало нервное напряжение в теле, а также ваши эмоциональные реакции в тот момент, когда вы спите, даже, например, когда вы только собираетесь идти спать, если вы считаете, что вы не уснете, это провоцирует страх. Вот, пожалуйста, уже одно событие. Два часа или час не успели заснуть, страх усиливается, точно не смогу сегодня заснуть. И вот таких ситуаций, может быть, несколько ночью, которые вы обдумываете, они все провоцируют страх. Так вот, этот процесс повышения тревожности приводит к этим проблемам, поэтому требуется запустить процесс движение, тревожность, вот, соответственно, о том, как это сделать, вы можете посмотреть других моих видео на канале, поэтому спасибо, что посмотрели, если у вас есть интересные темы для следующих моих видео, которые интересуют вас, напишите о них в комментариях, все комментарии я читаю, не на все отвечаю, правда, но все читаю, поэтому напишите, темы для новых видео я с удовольствием сниму и если вам не сложно скажите как вам видео когда я иду и записываю посмотрим сколько будет позитивных комментариев сколько негативных вот так что я жду вашей активности друзья всем пока